Не распространяй недостоверную информацию. Сегодня информация может моментально разлететься по всему миру через газеты, радио, телевидение и интернет. Те, кто уважает себя и окружающих людей, не хотят быть причастными к распространению лжи, пусть даже неосознанно. Давайте посмотрим, как об этом говорится в библейской книге «Исход». 23 глава, 1 стих. Чтобы удостовериться, можете открыть в ваших Библиях исход 23 глава, 1 стих. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Как мы видим, даже в Библии есть призыв не слушать пустые слухи или недостоверную информацию. Непроверенная информация, переданная другим, может причинить огромный вред. Например, какие-то ложные небиблейские учения. Таких много у секты свидетелей Иеговы. Чтобы убедиться, правдива ли информация, спроси себя. Достоверен ли источник? Возможно, рассказчик не знает всех фактов. Например, как любой из свидетелей, проповедуя, просто повторяет то, что услышал. Когда история передается из уст в уста, она неизбежно искажается. Поэтому, если информация получена не из первых уст, к ней нужно относиться осторожно. Особую роль в распространении ложных учений играют те, кто наделен дополнительными обязанностями в собрании, поскольку братья и сестры им доверяют. Второй вопрос, который нужно задать себе, чтобы проверить информацию, является ли информация клеветой? Если информация очерняет чью-либо репутацию, религию, власть, страну и так далее, лучше ее не передавать. Есть подобный призыв в книге «Филиппийцам» 4 главе 8 стих. Давайте откроем это место Писания из Библии. «Филиппийцам» 4 глава стих 8. «Наконец, братья мои, «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Как видим из этого стиха, люди, считающие себя христианами, считающие себя верующими или просто порядочными людьми, не должны иметь ничего общего с лжеучениями, с клеветой которую часто можно услышать от сектантов, свидетелей Иеговы. Например, они могут распространять клевету о церквях, они могут распространять клевету о бывших участников своей секты, о тех, кто уже вышел из секты. Третий вопрос, который необходимо задать себе. «Правдоподобна ли это новость?» Не спеши верить сенсационным сообщениям и рассказам о том, что, например, Россия является северным царем из пророчества Даниила и другим подобным ложным заявлением, лжеучением. Так как цель сенсационных новостей – сбить тебя с толку. Когда ты шокирован, у тебя от шока, образно говоря, уходит земля из-под ног, тогда тобой очень легко манипулировать. Поэтому будь осторожен и никак не реагируй на сенсационные заявления от верного раба, руководящего Совета Свидетелей Иеговы, или лично от проповедников этой секты. Будьте внимательны в общении с экстремистскими фанатиками из секты Свидетелей Иеговы и никогда не верьте им на слово.